видео для тех кому интересен мой канал значит что сначала по времени у вас там не было заморочек вот смотрите январь число такое интересное да, 28 января вот с этим генералом почему он генерал ну тут автор песен генерал-полковник ефремов видно вам да вот <смех> ну, как обычно гулял по ютубу зашел сюда вот смотрите генерал я не знаю генерал не генерал он режеенным ну, смотрите вот. нет сначала на, на погоны его вот тут видно да не знаю я не знаю генерала не генерал на каждом пальчике перснем <смех> Все пальцы в перснях. Странный генерал, да? Ну, это морали. Песни у него никакие. Вот именно вот это видео. Оно, ну, как бы фуфловое, можно сказать. Почему. Ну, а зачем выкладывать, если звука нету? Вот смотрите, вот, вот, вот видите, мой э, э, курсор. Вот я вот сюда уберу его. Вот, и посмотрите, что звук идет. Сейчас. Опа. Ну, все. Звук пошел, я ничего не делаю. А вот сейчас он будет микрофон менять, и звук пропадет. Я вообще не понимаю, зачем выкладывать. Они вообще видео слушают эти. Вот я перебиваю, но вы это самое, если интересно, зайдите, посмотрите. А, о чем говорить мне? Ну, может быть, он казак, казак сам, казаки. Зачем россии казаки? Ну, может быть, я скажу свое мнение, которое вам не интересно. Да не надо казаков. Я вообще не знаю эту историю. Мне вообще эта тема не интересна казаков. Вот смотрите, ну, вот звук друзья, идет, здесь да? Здесь мне написала, вот. э, потерял... Ну может, чтобы э, не... Надежда Куницкая, Валентин, я тебе сбросил стих. Тут небольшая техническая заменка. Вот-вот. Дальше всем движением людей. И вот смотрите. Смешаются... Все. Звук пропал. Ну, вот они выкладывают вот этот, тот, тот Валентин Шляков, да? Вот, вот он. Выкладывают видео, ну, ну, ты ж... Ш... <смех> Мимику я должен смотреть? Или что? По губам читать, что ты там поешь? Зачем вот это все делать? Вот и пересматривай свое видео. Зачем без звука-то выкладывать? Звука-то нету. епта. Звука нет. А дальше вот. Что-то мне вот этот генерал вот. Э, песня он играет на трех аккордах. Ну ладно, бы э, у него... Э, Что-то... Ну, вот как понять, что он поет. Ведь что такое песня? Что такое авторская песня? Это, э, ну, во-первых, поэзия. Во-первых, текст. Текст, даже, Боже, без поэзии. Главное, смысл. Вот я, ну, на поэзии, конечно, обращаю внимание, но поэзия меня на втором плане. Главное, смысл. Вот. И музыка должна быть хоть простая, но она должна быть э, э, оригинальная. А не так, бум-бум-бум-бум-бум, на трех аккордах. Ну, Высоцкий. Ну, грешил он этим, да. Есть даже там... Несколько песен с одинаковой музыкой. Ну, еще автор. Э, что хочу, то и делать. Ну, что он поет? Интересно, интересно. Он сам смотрел это видео, пересмотрел. А этот Валентин пересматривал видео. Ну, что то звука нету. Не верите мне. Ну, посмотрите вот это вот видео, забейте на ютубе, да посмотрите. Звука нету. может, они после моего видео виде что-то сделает, ну ладно, короче, если, понимаете, я абсолютно открытый человек, мне абсолютно не заносчивый, без амбиций, амбиции, без ничего, ну, сочинила я 200 песен, ну, сочинил я лучше, лучше Высоцкого сочинил, вот взять, вот мы с этим генерал-полковником, не то что сцепились знаете, если рюмочку водки с ним потянуть и поговорить, может быть и душевный человек, что то внутри, но мусора тоже много у него. И если говорить, что, не знаю, не, допустим, он ничем особенным, ну, не то, что не удивил, а ну, как бы не произвел впечатление, не игрой своей на гитаре, примитивной, ну, не надо примитивно играть, не музыка. Музыка тоже примитивна. Смысл тоже там не особо меня, меня поразил. Там ничего не поразило. и Короче, ничего не поразило. Я ему дал образец своей песни. Какой? Вот ну, зайдите опять же на вот этот канал. Вот. Не буду я вам давать ссылку. Сами найдете, кому интересно. Скорее всего, никому не интересно. Вот моя ссылка. Вот. Вот моя ссылка. Вот я ему написал образец, как надо э, писать. Ну, думаю, человек обиделся. Обиделся. Ну, культурно, без матов. Я не знаю, он генерал-казак, что ли? Форма какая-то странная. Главное, что не добивать, что генерал все в перснях. Что это за цацки такие? Что это? Ну, весь он Ну Вот. Ну, что-то нацепляешь как пацан какой-то вот, звук появился, появился или нет появился ну, да ну-ка ну повтори песню дубль 2 вот появился звук все хорошо доведите передачи мне то что, делаю все. дело в том что я ему ответил что таланту не научишь он говорит научи меня научи с таким подвохом с подковырка сейчас звук меньше сделаю чтобы меня слушали Короче, звук появился, чтобы меня было слышно и каждое слово, потому что я не люблю бросать бросаться словами. Но этот человек, я думаю, вот этот человек, он бы не стал моим другом. Вам интересно, чтобы у вас сосед был генералом? Нет, мы разного плана. Ну, заносчивый такой. Типа там где-то наверху Высоко летает э, Шибко там ого Все внизу там ходят Он генерал там на гитаре играет Барт Ну что такое Барт, господи Да я лучше песни сочинил Лучше Никто не понял Вот э, моя песня Песня о Путине Забейте в интернет Он, он не понял О чем песня И Вообще, Да авторская песня это сто процентов авторская, такая же авторская, как Высоцкий ее пел, такая же авторская, как Юз Олешковский сочинил, да знаю я, что Юз Олешковский сочинил, но это было уже после тюрьмы, в тюрьме он ни строчки не написал, ну, естественно, там другие условия, когда не дают ни жрать, ни спать, может, и бьют там, и никто же не знает, как там было, чего там было когда минус сорок, знаешь, особо на поэзию-то не потянет. Вот. Вот. После отсидки сочинил. Вот сейчас я хочу подождать, пока он наконец-то что-то споет, и вы поймете его уровень. Ну, если так вот, ну, авторская песня такой самодельный, самодельный, Жанр. Если так профессионально относиться, то на гитаре он не может играть. Голоса нету. Текста нету. А меня начал дергаться? Непонятно. Это я не дергаю ничего. Вот. Короче, ни голоса, ни текста, ни музыки, ничего нету. Наверное, меня мобильник хочет выйти из строя. Чё он дергаться стал. И непонятно почему. Ну это же я не виноват. Я предупреждаю, что я я тут не причем. Вот, может быть, это последнее видео. У меня на следующий мобильник уже нету средств. Вот этот мобильник я брал за 7000 Вот. Ну попутно могу сказать, там кто-то мне скинул 100 рублей. Ну 100 рублей. Ну спасибо большое, конечно, конечно, спасибо по-человечески ну 100 рублей что-то три булки хлеба и все вот <coughs> ну давай же пой пой для того чтобы вы поняли что это за бард такой но он на себя бардом считает да и кстати человек не бедствует гитара хоть я бы и не сказал такая дорогая но 12 струнная ну, наверное, китайская. Наши китайские друзья не спят, в отличие от наших. Ну, в России мог бы найти олигарха нибудь который гитары сделал? Сейчас я не дождусь, пока он что-нибудь споет где там Ну-ка, давайте ка спой что-нибудь. Ох, базарить любит. И, видать, и сниматься любит. Ну давай, позже. Давай. Так. Будет замуж, нужно видите, поскорее. Наливись в грудь и висят. Найдите же мне толстого еврея, Чтоб с бабками и лет за шестьдесят. Найдите же мне старого небрея, Чтоб с бабками лет же за шестьдесят Послала объявления в газету И мне визиты их проели плеш я, мамочка, скажу вам по секрету Не повалявшим мужа не поешь, то импотент, а то характер свинский, то нищемент, то горник, а то мразь. Вот если бы такой, как Шафутинский, то я б свом оборота завелась. Ему б сказала, мой же близ сет дал, не хочешь телевизор. Но в крайности такой как Розенбаум, сомбре сексуальным видом головы раскинь маман на дальнюю дорогу. Пусть горят огнем, объединимся через синагогу. Холодное нево вместе же поем. Звонят в дверях, откройте поскорее. На гличь груди тынями висят. Тогда дайте же мне старого еврея, шамбахеми, и лет за шестьдесят. Боже мне житого еврея, Шамсбаб и за шестьдесят Семьдесят восемьдесят девятнадцатая сто Так, ну мы еще другую споем Сейчас тут, значит, что-то нам тут написали. Хватит про политику подпишите А, вот это, Светлана Сервасия тебя просит Леонид, подпишите книгу, пожалуйста, и о том Обязательно, обязательно не, а, а, а, а, а, а, не, я все помню, все, главное, все помню Просто мне нужно выйти за человека Друзья, и вот э, надежда, которая написала стих, я сейчас. Э... Ну, больше я не буду. Кому интересно, что э, э, дальше было, вот э, забивайте вот этот и смотрите. Ну вот, э, в таком плане на трех аккордах голоса нету. Смысл, ну, юмор. Ну, наверное, юмор. Ну, пошлый, без пошлости. Что ж это за юмор? Без пошлости юмора не бывает. Да, но ну, мобильник мой доходит. Ну что, надо меня прощать, друзья мои. Вот, что-то он прыгает. Не знаю, сейчас вот отключу, потом включу, будет ли прыгать дальше. Если так будет прыгать, это, это съемки вести невозможно. Возможно, это последнее это видео. Поэтому, пока-пока.